Всем привет! С вами Катамхале. Итальянский средний танк 10 уровня Леон. Карта Песчаная река. Игрок Спанчермен. Йо, это же получается самый дорогой, наверное, танк в игре за <с> все время ее практически существования. Сколько он там получилось, стоил? 55 тысяч золота, да, если его только за золото покупать. Ну, кстати, если вот видите цифры какие-то, то точно игрок потратил очень много золота, потому что надо было успеть, чтобы еще урвать с этими цифрами. А счет уже 0-2. Вот такие большие карты как раз прям придуманы специально для таких вот танков, на да, которые быстрые, точные, могут оперативно сменить позицию, когда надо уехать на другой фланг и накидывать. Издалека. Ну, единственное, кустов тут не так много. Ну, все-таки пустыня. откуда здесь кусты. Хотя нет-нет, да, местами они присутствуют. Ну, методично накидывает <сместное> Леон. Шейсу четвертому накинул. Че он почти на фул голде. Ну да, так и есть. Там четыре фугаса на один барабан, да? А остальное все золото. Странно еще почему аптечка обычная. А, ремка золотая, доп-поек, а на аптечку все-таки зажал. Когда уже расходники изменят, да? Помню, разработчики говорили, там где-то писали, что... Механика работы и золотых, и обычных аптечек будет одинаковая. Единственное, разное время восстановления. Это было бы весьма неплохо. Вот чем хорошо в кораблях, там нету разницы. Там уже давно от этого ушли, от золотых и... Ну, да, то есть, так сказать, дорогих и обычных расходников. Там все и в этом плане в, в одних условиях играют. В танках нет, пока что... По-прежнему у нас разделение. Ну, хотя бы так бы сделали, уже было бы неплохо. Это уравняет, так сказать, шансы немного. Хоть немного между да, казуальными и хардкорными игроками. Счет правный 4-4. Правда, не успел сказать, как уничтожили одного, второго союзника. И счет уже 4-6. Удачно. Промах по минотавру. Давит здесь по левому флангу. Хотя, что да, вот так агрессивно давит. Там он и Бабаха, и Е-50. И есть кому вроде пока что отбиваться. Но все равно противники идут вперед. Счет 5-6. По-моему, пора бы уже немного пыл подостудить, но нет, все равно идут. Забрали там Е50 на левом фланге. Ну сейчас Минотавр доберется до Бабахина. Слышно было выстрел, Бабаха ушла на КД. Не, Минотавр все-таки не торопится. ползет, ползет. Я думал сначала, что он остановился. Нет, все-таки пополз. Рикошет. Рикошет. Размен не получился. Но у Леона внутри барабана перезарядка быстрее, чем у Минотавра. Это позволяет ему спокойно его уничтожить, не получая вторую плюху. Счет, кстати, почти сравнялся. 6-7. 6-8. Тут шотный Як-ПЗ. Вот казалось бы, даже не отъезжая практически с респо настрелял три с лишним тысячи тут находясь недалеко от базы. Счет семь, восемь, семь, девять, семь, 10 Быстро, быстро цифра меняется. А иногда бывает едешь, занимаешь, казалось бы какую-то хорошую выгодную позицию, а бац там, ну тут тоже как ситуация сложится. Иногда бываешь с одной позиции нормально настреливаешь. Следующий бой опять попадаешь Ну, не следует вообще говорю, да, примерно на, же... на, на ту же карту, например Думаешь, ой, я в прошлый раз отсюда вот так понастреливал, хорошо Поеду сюда же, приезжаешь, а там никого нет Все, например, бросили направление Ну или все настолько аккуратно играют, да, там прячут корпуса, отыгрывают от башен О, бабаха, бабаха Вот сейчас бы как раз фугасный бы барабанчик мне разряжали Каска. но это потребует слишком долгой перезарядки конечно чтобы эти фугасы четыре штуки зарядить вот уже начинается причем на леона сейчас гонят да что леон там какой-то нехороший он там Родители начинают оскорблять. Но это вообще я не понимаю таких людей. Хотя, что тут понимать? Быдло оно и в Африке, быдло. Родители цветой, родители трогать нельзя. Ни, ни, ни, тем более своих, не чужих. Ну, таким, как раз таким манером некоторые вот... И... Неохота выражаться как-то. Пытаются как бы, да, Игроков оскорбить, как-то обидеть, но этом вы оскорбляете только сами себя. Я вот к таким людям обращаюсь. Который там, я твою маму, я твой папу. Дурное воспитание! Вот что это такое. Да. У Шкоды, конечно, перезарядка гораздо быстрее Разрядить барабан он может Но только три выстрела успел Четвертый мог бы стать, кстати, последним Несется здесь еще тест ОЛТ Пришлось, пришлось разрядить здесь Леону, так сказать Последний снаряд Надежды Который заряжается дольше всего но тут деваться было некуда. Для этого он и предусмотрен. А так вообще лучше отыгрывать, когда в барабане. Один снаряд, а потом стрелять просто как... Циклично. Ну нет, нет. Единственное место, которым может танковать Леон, это маска орудия, да? Там есть нормальная броня, все <s> <motsenos> остальное... <danes> Не то, что картон, а просто бумага а 4. Сейчас, конечно. Ну, не знаю, главное пробитие это есть, ли он решил, видать, сменить позицию, поэтому... Выстрелил этот последний снаряд и ушел на долгий перезаряд. Ну хотя что, не так уж и страшно, я смотрю. Тоже прочности 49 единиц. Там чиха, легкого дуновения хватит. Там просто фугас рядом пролетит и в ангар. Ну это уже так, конечно, я утрирую. Где же, где же бабаха? И не светится, и не стреляет. Это что сейчас бабахи зарядить фугас там и маска орудия Леона не спасет. А, ну Бабаха там где-то долгими путями ехала. А, ну правильно, что я думаю? Где, говорю, Бабаха, если, блин, дарет сирена, бабаха на захвате стоит. Ну, бывает и бабаха танкует. Такая механика, ничего не поделаешь. Да, там в гуслю куда-то попал, типа, в экран. Нет пробития. И рикошет от 114. Бабаха остается шотная. Бабах вот сейчас стрелял, я не знаю, просто по кустам еще до того, как Леона, что ли, увидел. Что-то куда-то вообще в сторону там полетело. Ну и разборка один на один. 114 СП, которого прочности. Ну как, не знаю, минимум на два снаряда. Леопард пишет, Леон норм игрок <смех> Это вот да тот, который Писал оскорбление В адрес Леона Получается, что вот Сейчас вот Леон бой вытащил И тот игрок тоже выиграл Что он бы так сразу играл А как ты так сразу будешь играть, да? Ха -ха. Как ситуация складывается Все мы принимаем какие-то решения Правильные или неправильные Но в итоге Леон Если довел этот бой до победы Значит он принимал правильные решения Нет, он должен был на амбразуру на В начале боя кидаться вперед Наших бьют, полетел и, и слился Или такие танки должны отыгрывать от дальней дистанции на пределе там где-то обзора, лишний раз в свет попадать. Ну, можно где-то от рельефа, вот сейчас, да, к примеру, нехило так повезло, причем бронебойный снаряд отскакивает от корпуса, там брони практически никакой нету. Тут задумаешься о таких вещах, как, да, там, подкрутка или помощь не знаю как системы что вот ну согласитесь выглядит это очень странно в такой ситуации картон танкует ну хотя в любой ситуации странно что картон танкует но когда вот так прям уж от этого зависит исход боя от одного выстрела До конца боя остается 2 минуты. Ситуация напряженная. Оба противника, точнее, оба Оба игрока. Шотные. Ну, хотя СП2. Ну, скорее всего, шотный. Сколько там у Леона? 420 среднего урона. Ну, заехал он на захват. А времени, в принципе, еще хватает. Но это и вынудит противника. Нет, я уж показал, что он съехал захвата, нет, не съезжать. Нельзя, зачем? Ну, пожалуйста, 114 промахивается. И отправляется в ангар. Ну, чудеса в решите. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.